Беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 27 января Русская Православная Церковь отмечает память святой равнопостальной Нины, просветительницы Грузии. А сегодня я познакомлю с житием этой удивительной святой. За высокими Кавказскими горами на юге России лежит братская русским людям страна Грузия. Братская по вере, по истории, по общей судьбе. Века пребывала она во мраке языческих заблуждений. А свет Христов был принесен в страну не князем, не императором, как это бывало в истории народов, а простой девушкой. Ее звали Нина. Родилась святая равноапостольная Нина в городе Каластры, римской провинции Каббадакии. Отец ее, Завулон, Командовавший в римской армии крупным отрядом войск, и мать Сусанна с младенчества воспитывали любимую дочь в правилах христианства. Кстати, равнопостальная Нина – это двоюдная сестра святого Дмитрия Солунского. Когда Нине исполнилось 12 лет, родители отправились с ней на богомолье в Иерусалим. С волнением ждала девочка, скоро ли покажется святой город. Скоро ли она своими глазами увидит то, о, том, о чем так часто слышала от отца с матерью? Улицы, по которым ходил Спаситель, к Евсиманию, Голгофу, где он принял крестную смерть. В Иерусалиме, помолившись у христианских святых, Завулон решился совершенно переменить образ своей жизни. Покинул военную службу и по благословению иерусалимского патриарха удалился в необитаемую пустыню. Мать Нины определилась при иерусалимском епископе Диаконисой, то есть помощнице. А дочь свою отдала на воспитание и во служение богобоязненной, целомудренной женщине Неанфоре. Любимой книгой Нины с детства было Святое Евангелие. Она не могла без слез читать те страницы, на которых повествовалось о страстях Христовых. Особенно ее сострадательную душу трогали главы, в которых рассказывалось про то, как жестокие римские воины сорвали с Господа Хитон, вытканное его причистой матерью, и стали бичевать Спасителя. «Где Хитон теперь?» – задумывалась Нина. «Не могла же исчезнуть бесследно такая святыня, облекавшая божественное тело Господа» в его земной жизни. Мудрая Неанфора сказала девушке, что Хитон Господень сейчас находится в стране Иверии. Иверия — это древнее название Грузии, в городе Мцхете. Но как он там оказался, ей неизвестно. «А что за страна такая Иверия?» — спрашивала Нина, добрую наставницу. «Иверия находится далеко на востоке», — отвечала Неанфора. Как бы я хотела побывать там, задумчиво сказала Нина. И не мечтай, Нианфора вздохнула, даже если ехать туда на коне, это займет не один день пути. А на что же ты купишь коня, если денег у нас достает только на пропитание? В дороге путника подстерегают дикие звери, разбойники. А как преодолеть высокие горы, вершины которых покрытых вечными льдами? Нина узнала об Иверии. С того дня все думы ее были об этой далекой стране. А название города Мцхеты звучало для нее сладостной музыкой. Шла она с кувшином по воду. Струйки источника журчали ей. Мцхета. Читала она в саду Евангелие. Ветерок шептал ей на ухо. Мцхета. Укладывалась она спать. Соловей высвистывал за окном. Мцхета. Каждый день, посещая храм, Нина просила Божью Матерь, чтобы она сподобила ее увидеть этот город. И однажды Пречистая Дева в сонном видении навестила девушку. «Я услышала молитву твою», — сказала она Нине. «Ступай в верию. Эта страна мой удел. Просвети ее верой в Сына моего Иисуса Христа». «Но идти так далеко», — робку сомнилась Нина. «На пути столько опасностей и бед, «Это убережет тебя в пути!» Богородица вручила Нине крест из двух виноградных лоз, перевитых травинкой. Нина проснулась. Рука ее сжимала крест. Девушка отстригла прядь своих густых волос и крепко-накрепко перевязала крест в середине. В тот же день она поведала Патриарху Иерусалимскому о дивном посещении Богородицы. Почтительно выслушав девушку, Патриарх направился с нею в храм Господень и после молитвы благословил ее на предстоящие нелегкие труды. Много испытаний перенесла Нина в пути. Голод, холод, жажду. Однажды она едва избежала смерти, когда неистовый армянский царь Тередат повелел убить путешествовавших вместе с нею 35 дев и красавицу Репсемию. Нину открыл от убийц своим колючими ветвями куст дикорастущих роз. Износилась обувь, изорвалась одежда, но, не выпуская из рук путеводный крест, не нашла вперед. И, наконец, с высоты горного перевала перед нею открылась иверия. Внизу в долине желтели поля ржи. Нежно зеленели виноградники. На склонах гор паслись стада овец а из труб хижин там и тут поднимались дымки. Через долину велась серебристая лента реки Куры. а неподалеку от Нины прыгал со скалы, рассыпаясь хоть брызгами водопад. «Благодатный чудный край, подобный райскому уголку», растроганно подумала Нина. «Да благословит Господь тебя и народ, живущий здесь». Пастухи, охранявшие стада, Попутчивали путницу свежим овечьим сыром, теплым хлебом и молоком. Где город Мцхета? Поблагодарив за пищу, спросил у них Нина. Скажите, как туда пройти? Идите вдоль реки, показал направление молодой веселый пастух. Дойдешь до города урбнеси, а там рукой подать. Да возьми с собой пробожатого. Коцо, то есть друг, пастух свистнул. Мигом вскочил и подошел к ним громадный косматый пес. Скоро глухой лес, мало ли что, он проведет тебя, тебя через лес и вернется. Нина и ее верный провожатый шли по дороге. Пес насторожил уши и два раза пролаял. Услыхала странный шум и Нина. Где-то вдалеке гудели трубы, гремели бубны, звенели бубенцы, послышался ржание лошадей, шум толпы. Из-за поворота дороги показалась процессия. Ее возглавлял всадник в золотой короне на голове и в богатой изукрашенном плаще. Рядом с ним верхом ехала женщина. За ними, сверкая копьями, шлемами и щитами, маршировала войско, шествовала свита, а по дороге пылила большая толпа народа. «Скажи, добрый человек», спросила Нина у дряхлого старца, еле бредущего позади всех, кто эти люди? Куда идут они?» «Должно быть, ты чужестранка», — отвечал старик, «если не знаешь нашего царя Мириана и царицу Нану». «А все они, царь и народ, идут принести ежегодную жертву богу Армазу, покровителю нашей страны». «Жертву? Да. Раньше жертву приносили детей, но милосердный царь Мириан запретил это. Теперь на алтаре закалывают домашних животных и птиц». На краю поля выселся огромный стукан, выкованный из меди, в золотом шлеме и панцире. В руках его блестел меч. Два изумруда, вставленные вместо глаз, испускали зеленые лучи. Выражение свирепого лица стукана наводило ужас. Но Нина молилась, и ей не было страшно. По бокам Армаза стояли два идола поменьше. К приблизились его служители. Они простерли к нему руки. Царь, царица и народ упали на колени. Чую близкую смерть, жалобно блеял жертвенный баран. Господи Иисусе Христе, молилась Нина, вразуми заблудший народ сей. Яви свою правду и силу. Покажи им, что это всего лишь бездушное изваяние. И тут поднялся ветер. И солнце, сиявшее в безоблачном небе, затмило черная туча. Она заволокла небо непроглядной пеленой, сгустились неожиданные сумерки. Народ встал с колен, с тревогой глядя вверх. Устрашающе загрохотал гром, стеной хлынул ливень, а из тучи, как копья, выстрелили три молнии. Средняя поразила армаза в грудь. Он переломился пополам. Дождевые потоки поволокли обломки в пропасть. Царь и народ в ужасе бросились с поля. Буря миновала так же быстро, как и разразилась. Ласково засветило солнце. На поле ничто не напоминало о приносившихся тут кровавых жертвах. Там, где когда-то выселся армаз, на лужайке весело и живо зазеленела молодая травка которой идол не позволял расти, попирая ее медными ножищами. Вернувшись на поле, царь Мириан искал и не находил даже следа от еще недавнего могущественного Армаза. «Выходит, есть бог сильнее Армаза», — думал в смятении царь. «Что же это за бог?» Лишь только Нина вошла в на встречу ей выбежала гостеприимная женщина Анастасия. Она славилась в этом городе тем, что всегда привечала странников. А увидев Нину, так обрадовалась, что ни за что не соглашалась отпустить ее ночевать в другой дом. Сердце Нины было так открыто для добра, душа ее была так английски чиста, а взор так лучезарен, что всякий, кто встречался с нею, сразу проникался к ней светлой духовной любовью. Мечта Нины сбылась. Все, о чем звенел ручеек, Шептал ветер и пел за окном соловей, она видела наиву. Древняя Мцхета стала ее вторым домом. Анастасия ухаживала за Ниной, как за родной дочерью, ведь у нее не было своих детей. Слава о юной чужой странке быстро разнеслась по округе после одного случая. У бедной вдовы заболел сын. Местные лекари и знахари оказались бессильны со своими снадобьями. Мальчик умирал. Нина, случайно узнав об этом от Анастасии, стремглав побежала во вдовью хижину, помолилась над больным, возложила на него Богородицын крест, и мальчик здоровым поднялся с постели. С того времени матери сами приносили к Нине детишек. Она исцеляла их, не брала за это платы, а только просила, чтобы жители слушали, что она рассказывает о Сыне Божии, Иисусе Христе, сошедшим с неба для спасения людей. По молитвам Нины обрела счастье материнство и Анастасия. Она и ее муж совсем уже было потеряли надежду стать отцом и матерью, как вдруг Анастасия с радостью почувствовала, что у них будет дитя. Нина разузнавала у Анастасии о хитоне Господнем, но та в неведении лишь разводила руками и не мудрено, ведь она до прихода Нины и слыхом не слыхивала о Христе. Ну, в Схите жил крещенный еврей Авиафар. Он открыл девушке тайну Хитона. Его дальний предок Елиос когда-то переселился из Палестины в Иверию. Обзавелся здесь семьей, хозяйством, но связи с родиной не терял. Ему дали знать, что в Иерусалиме объявился Мессия, о котором народу иудейскому возвещали пророки. Елиус торопливо собрался в дорогу, но когда он прибыл в Иерусалим, Христа уже вели на казнь. За большие деньги Елиус выкупил у римского воина хитон Господень, который достался тому пожребию, и привез его ум в схету. Сестра Елиуса Сидония, покрыла божественную ткань поцелуями, оросила а слезами. Сердце ее не выдержала наплыва восторженных чувств. Счастье, что она держит в своих руках одежду спасителя, оказалось так велико, что она умерла от радости, прижав хитон к груди. Пальцы Сидонии словно срослись с хитоном. Его невозможно было взять, не повредив его. Так с хитоном Сидонию и погребли. Через год с небольшим на могиле ее вырос высокий кедр. «Он виден из нашего окна», — сказал Абиафар. «Вон, смотри». В родных местах Нины не были редкостью высокие, насчитывающие не по одной сотне лет кедры, Но такого красивого дерева она еще не видела. Ствол кедра вздымался гладкой, точно из бронзы отлитой колонны. Раскидистым шатром колыхалась его крона. В знойный день тень от него давала прохладу десяткам людей а в дождливой под ним укрывались спутники, и ни капли влаги не проникала сквозь густую листву. Осенней ночью Нина молилась под кедром. В темном небе захлопали, забили десятки крыльев, и ветви чудесного дерева пригнулись от тяжести неисчислимой стаи черных птиц. Посидев на ветвях, птицы дружно снялись, закружились над рекой Арагбой, и, омывшись в реке, вновь расселись на кедры, уже белые, как снег. Нина поняла, что там же водой святого крещения все народы и племена Иверии. Ну, как это сделать? Как сумеет она, обычная девушка, не имеющая ни власти, ни богатства, совершить это? Между тем, весть о Нине достигли царского дворца. Супруга Мириана, царица Нана, Воспылала к чужестранке завистью, неприязнью. «Кто она такая, Это пришлая девчонка, что во дворце только разговоров о ее уме, о чудесах, исцелении, совершаемых ею?» «Разве я уже не царица?» — сердилась Нана, что на меня можно не обращать внимания. Не препятствуя открыто проповеди Нины, царица распускала о девушке порочащие слухи, приписывала ей занятия колдовством, чародейством. Царь Мириан созвал на охоту своих приближенных, друзей. После охоты по обычаю устраивался пышный пир. Царица Нана предвкушала, как она будет блистать там, как поразит всех новым платьем. Но в самый день празднества Нана заболела. Руки и ноги не повиновались ей. От нестерпимой жгучей боли она даже кричать не могла, а только стонала. Ей чудилось что она погружается в огненное озеро, и языки пламени лежит ее неподвижное тело. Придворные врачи сбились с ног в попытках облегчить страдания Наны. Обложили ее кусками льда, обвивали опахалами страусовых перьев. А царица уже задыхалась. — Я знаю, кто может мне помочь, превозмогая боль, чуть слышно вымолвила она. — Позовите ее, девушку Нину. В этот день в доме Анастасии толпился народ. Многие хотели послушать, что рассказывает не так давно появившаяся в их краях страница о Христе, о его земном пути, о крестных страданиях, о воскресении и вознесении на небо. «Как же я оставлю людей?» — сказала Нина посланникам царицы. «Видите ли, эти земледельцы пришли из отдаленного горного селения, отложив домашние дела» бросив свое хозяйство. Вельможа и простой землепашец, все дети божии. Не согласится ли царица, чтобы ее принесли сюда? Царица уже не могла говорить и только повела ресницами в знак согласия, когда ей передали слова Нины. Царицу Нану на ложе внесли в комнату святой угодницы. Нина, помолившись, возложила чудотворный крест на чело царицы, на ноги, на правое, затем на левое плечо. Жар, изнурявший царицу, мгновенно угас. На ее воспаленный лоб повеяло прохладой и свежестью. С той минуты она непоколебимо уверовала в Христа, а вслед за нею вступил на спасительный путь и ее венценосный муж Мириан. Мириан для Грузии оказался тем же, кем для Рима был император Константин Великий а для России благоверный князь Владимир. Обратившись ко Христу, царь немешкая отправил к императору посольства с просьбой прислать священников, чтобы крестить свой народ. На поляне, где стоял кедр, скрывавший в своих корнях хитон Господа, построили Божий храм. Из Антиохии прибыл архиепископ Евстафий. Он окрестил царя и царское семейство, а затем владыка и святая Нина – ходили из города в город, из селения в селение и крестили иверский народ. На это потребовалось несколько лет, ведь Иверия делилась на две части – Картли и кархити. Высоко в горах жили племена Тушинов, Хефсуров, Сванов, путь к ним был долг и утомителен. Так на грузинскую землю в IV веке по Рождестве Христовом снизошла благодать Божия. К старости, желая уединения и отдохновения от трудов, тяготясь людской славой, святая Нина удалилась в горы, вблизи реки Араговой, где жила в пещере, предаваясь молитве и богомыслию. Но настало время святой угоднице переселиться в селение Небесное. Получив от Бога откровение о своей кончине, она известила царя Мириана, что скоро покинет земную Юдоль. Вместе с царем и царицей к пещере святой Нины сошелся народ из местной округи. Прочистившись святых тайн, святая угодница мирно почила в своем убогом жилище, то есть в пещере, на своем убогом ложе, и произошло это в 335 году. Погребли святую равноапостольную Нину в селе Бадби, возле пещеры, где жила она в последние годы. У гроба святой... Сразу начались чудеса исцеления. Крест равноапостольной Нины, которым Богородица благословила ее на подвиг просвещения грузинского народа, пережил вековой на разорении. По сей день изберегается он в Сионском соборе города Тбилиси. Хитун Господень был обретен лишь в XIII веке и около 300 лет находился в резнице соборного храма Мцхеты. В 1625 году персидский Шах-Аббас, вторгшийся в Грузию, взял хитон из Нанцхетского собора и в Золотом Ковчеге послал его в Москву, святейшему патриарху Филарету и царю Михаилу Федоровичу. Он хранился в Успенском соборе Московского Кремля. Святую Нину называют равноапостольной, потому что она, подобно евангельским апостолам, насаждала и утверждала веру Христову. И ее те, дорогие братья и сестры, являются и для нас примером. Находясь каждый на своем месте, мы, вот, являясь православными христианами, тоже должны нести свет евангельской истины. Ну, каким образом нести? Конечно, кому должно проповедовать Слово Божие – вот как, например, святой Нина. Да? сама Пресвятая Богородица благословила на такие труды. Вот сейчас такие люди называются миряне, да, которые проповедуют Слово Божие катехизаторы. Они получают специальное образование, благословение от священников. Ну и, конечно же, благодать Божию на помощь священникам в деле именно проповеди Святой Евангельской истины. Кому-то дан талант нести социальное служение, то есть помогать больным, в домах престарелых, заботиться о сиротах, оказывать волонтерскую помощь во времена эпидемии, войн, спецоперации, вот сейчас идет военная спецоперация, собирать помощь. Кто-то помогает конкретно в больницах, кто-то трудится в своей собственной семье, заботясь о ближних. То есть у каждого из нас есть труд и послушание. И если мы, находясь каждый на своем месте, будем достойны, и смиренно нести свой крест, выполняя то, что нам Господь поручил, да. это и есть будет проповедь евангельской истины. Вот чтобы люди видели и знали, что вот, да, настоящий православный христианин рядом с нами. Но хочется при этом подчеркнуть, что какое бы послушание мы несли в этой жизни, мы в первую очередь должны являть собой пример исполнения евангельских заповедей, именно пример. Находясь в семье, мы должны добрый пример подавать детям. И тогда они будут повторять за нами доброе. Если мы будем им читать просто мораль, а сами не соответствовать своим словам, то дети будут копировать именно наше поведение. Они могут нас выслушать, но все равно делать будут и вести себя так, как ведем себя мы. И так во всем. Да? То есть мы должны показывать именно добрый пример. И, таким образом, и в этом будет заключаться смысл... Распространение евангельской истины. То есть мы говорим и показываем это людям, но ни в коем случае не навязываем и не давим ни на кого. Да? Особенно это касается тех, кто вот проповедует Слово Божие. То есть мы говорим тем, кто хочет это слышать, молимся за людей и стараемся показать добрый пример. Ну, чтобы у нас это лучше, конечно, получалось, потому что мы все люди грешные, мы должны показывать добрый пример, ну и при этом молиться Богу, чтобы Господь нас укрепил в этом. И тогда обязательно Господь услышит молитву, и у нас получится быть именно такими христианами, как, какими должны мы быть. И пусть святая Нина да, поможет своими молитвами нам в этом. Я поздравляю вас, дорогие братья, с днем празднования этой дивной святой. Храни вас всех, Господь.